Здравствуйте! Сегодня у нас в обзоре набор на 46 предметов, код товара 2462 фирмы Форсаж. Форсаж это белорусская компания, выпускает профессиональный инструмент и затавливается инструмент на заводе в Тайване. Так, здесь у нас вот эта упаковочная коробка идет, сзади указывается Беларусь, Республика Беларусь, ну, адрес полный, то есть данной фирмы «Форсаж». Поставляется набор в пластиковом кейсе, Это кейс черного цвета, запирание, такая защелка идет, здесь надпись «Форсаж». Рабочий квадрат в наборе 1.4. Гарантийный талон, бессрочная гарантия на наборы Форсаж. По комплектации в комплекте трещотка под квадрат 1.4 на 72 зуба. Быстрый сброс имеет и реверс. Также надпись Форсаж и код согласно каталога. Рещётка разборная. Один винт внизу, два винта вверху. Ручка резинопластик комбинированная. Отверточная рукоятка. Под нее в наборе идут биты. То есть выбрали нужную биту и одели. Биты шестигранные, биты торкс, шлицевые и крестовые. Также можно использовать с головками. Также можно здесь ставить трещотку уставлять, из такое отверстие. И будет у вас такой вот реверсивный механизм. Еще, э, рукоятка свелится. Головки в наборе шестигранные. Самый маленький размер 4 мм. 6 граней. И самая большая на 14 мм. Головок в наборе 13 штук. Далее кардан, два удлинителя 50 и 100 миллиметров. далее гибкий удлинитель для труднодоступных мест, Т-образный вороток с плавающей головкой. И переходник для работы с шуруповертом. Вы вставляете нужную головку, можете одевать, или имбиту, и вставлять патрон шуруповерта. Так, по наборам форсаж. Форсаж это фирма не так давно у нас в Украине. Она популярна очень в Беларуси и на странах СНГ бывших. В Украине на недавно, но уже завивала популярность, то есть есть хорошие отзывы. В основном используют это на СТО инструмент в автосервисах, там где нужен крепкий инструмент. Поэтому если вам нужен профессиональный набор за небольшие деньги, так как по Форсажу цена очень разнится с другими брендами профессионального инструмента, она намного ниже, поэтому можете посмотреть в сторону набора Форсаж. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.